Иди, иди, иди, Поля, иди. Второй колен. Игиро. Один. Доволтатый. Прост. Прост. Поля есть. Один, Поля. Один вообще. Один. Блина, дама, блин, дама. Рисуй. Коляк. Хорош, коля, хорош. Да ладно! Блин! А